здравствуй дорогой подписчик сегодня у нас видео посвящено твоей теме которую ты заказываешь а именно тема звучит так кто я для нее сегодня Здесь я сделаю четыре варианта, а, ну, ты можешь проверить свою тейцию, как всегда, на моем канале. А, здесь я сделаю такой раскладик, но он будет не очень большой, а, по каждой позиции пройду, пройдусь вкратце, такой больше игровой расклад а, на картах Леонарман, моих любимых, а, то есть кто ты для нее, да? Это для тех, я так понимаю, мужчины хотят понять, вот познакомились с женщиной, возможно, это новое знакомство у многих. У многих это могут быть отношения, которые там когда-то где-то зависали, либо какие-то были непонятки, когда мужчина не считывает информацию женщины, действительно, кто он для нее. Вот поэтому мы здесь смотрим такой расклад. Итак, Вариант номер раз, вариант номер два, вариант номер три, вариант номер четыре. Кто ты для нее? Пожалуйста, загадываю. Раз, два, три, четыре. Да, кстати, хотел поблагодарить всех моих любимых зрителей, подписчиков за необыкновенно теплые слова, за то, что вы пишете в личку. Мне очень сильно приятно. Я огромный привет передаю своим любимым зрителям. Ну, я думаю, вы все понимаете, ком я. Те, которые активно участвуют, комментируют и так далее, обращаются на личные расклады. Все, кто хочет обратиться, кстати, пожалуйста, все есть под видео, все мои контакты я очень рада всегда всем помочь, всем страждущим. Итак, начинаем с первого варианта. Ну что ж, здесь карта рыбы, чувство. Кто ты для нее? Ну как, человек, который ей нравится? Но здесь, я могу сказать, выпадает карта рисков: какие-то чувства, которые карта компас, которые сейчас находятся на стадии либо тайны, то есть чувства, которые либо принесены в жертву, да, чему бы то ни было, и мужчина, либо женщина не рискует погрузиться в эти ощущения, но чувство, однозначно здесь есть. Давай я дальше. Карта Клевер, карта удачи. Если вы пойдете в этом направлении, вы будете очень удачливыми людьми. И здесь пассивная позиция, то есть здесь как бы то, что я говорила о том, что чувство уже на данный момент существует между тобой и ею. Но также вы друг другу не проявляете. Здесь такой вариант карта 11 плетки могу сказать очень сексуальное здесь проявление ожидаются друг дружки карта якорь вы хотите постоянных отношений но настолько вас тянет друг друг будут ли эти отношения вскоре карта Лиса. я могу сказать здесь кто то из вас какие-то проявления уже как бы подает но они, скажем, не открывают себя, да, здесь такая хитрая подача, то есть чувства есть, возможно, это мужчина себя так ведет, потому что мужчина заказывает этот расклад. Скорее всего, мужчина не проявляет должных чувств, они у него есть, да, но он не, он не хочет рисковать перед тем, как идти по этому направлению, хочет узнать, а что чувствует к нему женщина. Хорошо, давай еще раз спросим, что она к тебе чувствует. Карты совы. Я могу сказать, что женщина не торопится открывать свою душу. Она очень умна, обладает таким ну, потенциалом, я бы сказала, человека, который опытен, да, опытен и в отношениях, и в жизненном плане, и, скорее всего, ждет твоих проявлений. Здесь по карте орхидей а, наоборот, я могу сказать, что у вас эта связь достаточно долго длится, и а, вы друг друга, в принципе, выделяете как очень достойных личностей, но почему-то не открываетесь друг другу. Давай еще посмотрим. Карта свидания. Будет у вас это свидание, где вы, скорее всего, выясните ваши отношения. Да, карта «Колодец». Более того, это будут глубокие отношения. Это будут отношения, которые приведут вас к некой точке блаженства, нирвани. Для меня карта «Колодец», которая выпадает на финале да, расклада вместе с картой «Рыбы», первой и самой главной картой, говорит о том, что здесь судьбоносные отношения и умопомрачительное погружение друг в друга. Карта свидания карта орхидей Первый вариант был прекрасен, он был таков. Ну что ж, давайте смотреть второй вариант. Кто? Кто для нее? Карта Солнца. Ну, яркая вспышка. Мужчина, который нравится, мужчина, который заводит, мужчина, который может быть страстный прекрасный любовник. У кого-то так, может быть. А может быть, мужчина самодовольный Мужла, может, может быть, и так. Но давай посмотрим, кто все-таки ты, да? Для нее. Давай посмотрим. Карта крест, карта судьбы. Мужчина, который осветил ей путь. Вот он, мужчина, судьбоносный мужчина вышел. Кто ты для нее, судьбоносный мужчина? Но, судя по тому, что это ее позиция, значит, и эти отношения для тебя судьбоносные. Потому что именно мужчина здесь смотрит на карту крест. То есть вас не просто так свела судьба. Карта маски. Мужчина здесь не открывается. Либо мужчина находится в еще одних отношениях. Да, мужчина закрыт. Скорее всего, вы сейчас не общаетесь. Почему вы не общаетесь? Карта сад. Потому что либо мужчина медийный человек и построил вокруг себя заборы, какие-то ограничения. Здесь такой момент прочитываю. Либо мужчина очень легкомысленно относится к этим отношениям и предпочитает сразу иметь несколько. Здесь будет два подварианта. Либо мужчина, который действительно обладает таким... Ну, как бы альфа-самец, да. Мужчина, который любит самоутверждаться за счет отношений. Может быть, в этом карта Солнца. Но если говорить о женщине и карте креста, на который смотрит мужчина, то здесь я могу сказать, что эти отношения были бы для мужчины очень-очень даже успешны и в его продвижении в карьере тоже. Почему? Потому что мужчина здесь непростой. Карта колодец. Все то, что я сейчас сказала, подтвердила эта карта. Карта букета колодец. Это, эти отношения а, очень глубокие. Люди здесь прекрасные по своей структуре. А, соб, ну Именно на втором варианте собрались. Здесь красивые люди. Здесь а, отношения сексуального характера очень, скажем так, а, как сказать, Люди проявленные, да, вот проявленные, опытные, понимают жизнь с той позиции, что что такое глубина, как в нее пройти. Но, к сожалению, мужчина здесь закрывается, он надевает маску. Я вот не могу понять, то ли эта маска, потому что он человек известный, поэтому он постоянно ходит в этой маске, он уже забыл, как ее снимать, да? Либо это маска от того, что у него есть какая-то ситуация в жизни, где он не может проявиться ну, должным образом. Давайте спросим карты в чем это. Карта компас. Так, направление, куда мы направляемся? Карта лупа. Мужчина, к сожалению, закрытого типа обладает, как вам сказать, обладает таким характером, где он собир... очень любит собирать информацию, да, он находится сейчас в состоянии. Собирание информации определенного характера. Ну, так как на у нас выходит женщина, то собирает он информацию об этой женщине. Вот, такой здесь, вот такая подоплека. Не знаю, зачем он это делает. Возможно, он пытается проверить эту женщину на серьезность по отношению к нему. Может быть, такая здесь фабула будет. Но, тем не менее, карты нам показывают такую ситуацию. В итоге карта часы и карта мосты. Время наводить мосты. Время наводить мосты. Карта кольцо. Скорее всего, мужчина хотел бы создать с этим человеком что-то. Ну да, вот с этой женщиной что-то интересное. По... -по плану Альянса. да, вот может, Это не обязательно э, супружеский союз, но он считает, что время пришло навести какие-то мостики. Возможно, вы не общаетесь. Здесь такой вариант. Мужчина тут был закрыт и в маске не показывал себя. То есть кто вы для нее, я уже сказал, кто вы для нее. Но здесь карты проигрывают вашу энергетику. Вы здесь очень такой эгоцентрик мужчина, поэтому здесь вот карты больше показали вас. Ну а женщина вышла у нас вечерняя, достаточно полуоткрытая, полу такая интимного такого склада. То есть она к вам настроена великолепно, я вижу, она не закрывается по отношению к вам. Поэтому, видите, карта на обороте свидания, как и в первом варианте. Я бы сказала, женщина, вы не знаете больше, чем она знает о вас. Поэтому, может быть, вы смотрите этот расклад, что вам интересно еще больше узнать об этой женщине. Ну, я думаю, я о ней уже сказала более чем. А о вас я могу сказать, что вы постоянно находитесь в маске. Но хотите этого свидания. Ну что ж, второй вариант был таков. А теперь смотрим третий вариант. Здесь у нас карта собака. Женщина вам предана как... Скажем так, как ваш самый лучший друг, да, с которым вы хотели бы, может быть, обсудить какие-то вопросы. Может быть, здесь загадали ребята, мужчины, которые смотрят на своего потенциального друга, женщину. <laughs> либо здесь женщина смотрит на женщину, либо мужчина смотрит на мужчину. Может быть, такой вариант. Ну, здесь карта собаки. Карта ребенок. Очень... Трогательные отношения, здесь отношения родственных душ, здесь отношения людей, которые однозначно пришли в этот мир для того, чтобы исполнить какую-то друг для друга детскую, какую-то, вот, знаете, заветную мечту, что ли. Здесь отношения, а, настоящие, вот, углубления друг в друга, что ли. Кто вы для нее? Ну, вы для нее очень родное сердце, прежде всего. Карта сад, гармония, между вами царит просто гармония. Карта змея, седьмая, да, выпала. Здесь не могу сказать, что мне нравится позиция этой карты, карта мужчины. Могу сказать так, мужчина здесь очень сексуальный, он постоянно подавляет себе это желание. Может быть, потому что вы пока что друзья, а у мужчины мужская энергетика здесь выходит сексуального характера. А женская пока... То ли у вас не было близости, и вы... Судя по тому, что над головой мужчины карта 20 сад, я могу сказать, что, возможно, у вас есть общение только по интернету. Именно поэтому выходит такая карта. Давайте посмотрим. Карта женщины выходит еще раз, да? Как и во второй позиции. Мужчина очень сексуально притягателен и безумно хочет наладить отношения с женщиной. Но здесь есть двойственность. Карта игровых костей выходит. Двойственность со стороны мужчины. И карта крест тоже привет с того варианта, я могу сказать. Здесь как бы две судьбы проигрываются. У мужчины есть отношения и так как выходит карта судьбы на женскую карту я могу сказать скорее всего мужчина находился в стабильных отношениях где у него есть семья детки и здесь вот у него как бы знаете произошла в жизни вот такая вот ситуация он встретил женщину которую полюбил, но некий выбор перед ним стоит, но он чувствует, что именно эта женщина его судьба. Здесь вот карты показывают так. Но вы на данный момент не а, просто друзья. Вот такой момент здесь происходит в третьей ситуации. Что у вас будет дальше? Карта солнца. Скорее всего, и карта дерева. Скорее всего, успех будет в том, что вы наладите эти отношения, так как вы очень родные люди. Я уже об этом говорила. Здесь вот такой вариант. Мы его смотрели полностью. Здесь карты выводов я не буду делать. Здесь как бы это все ваша, ну как бы ваша судьба, ваша активная позиция по жизни, куда вести, какие отношения. В третьем варианте мне даже очень интересно. Напишите, пожалуйста. Видите, карта развилка, что доказываемое, что у вас есть некая развилка, по какой дороге идти дальше. Либо оставаться в тех отношениях, видите, дверь, которая сейчас прикрыта, да, где вы находитесь. Либо открыть новую дорогу, новую дверь, в те отношения, в которые вы бы хотели попасть. Смотрите сами, куда вам идти дальше. Ну, мне очень интересно напишите, пожалуйста, в комментариях насколько вы четко загадали ту или иную позицию, что у вас проигрывается итак, смотрим вариант номер 4 карта женщины выходит карта вашей красивой леди которую вы здесь загадываете ну что ж, кто вы для нее давайте посмотрим кто вы для нее карта свидания вы человек, с которым она хотела бы увидеться, прежде всего. Увидеться для чего? Давайте посмотрим. Карта лиса. Но вы пока не открылись друг другу. Между вами есть флирт, недосказанность, карта дерева. Но, тем не менее, вы чувствуете, вот именно вы, кто смотрите, вы чувствуете, что эта женщина, она ваша. Вот ваша вот от кончиков волос до кончиков ногтей, да, она ваша, именно то, что вы бы хотели. Почему? Потому что здесь первая основная карта выходит карта бланка, карта женщины, то есть вы покорены либо красотой этой женщины, либо ее а, духовным уровнем, либо отношением к вам. Вы бы хотели узнать, насколько эта женщина тянется к вам, да, я так понимаю, потому что здесь выходит карта лиса, она может быть не совсем открыта к вам, давайте посмотрим. Карта крест, она считает ваш вас своей судьбой. Я задала конкретный вопрос, получил конкретный ответ. Карта птица, она бы очень хотела, чтобы вы общались, общались на каком уровне? карта-гора. Если выходит такое сочетание карт птицы и гора, я могу сказать, что на данный момент времени у вас вообще нет общения. Почему у вас его нет? Мы здесь рассматривать, конечно, не будем. Это экспресс-расклад. Но я могу сказать, что она жалеет об этом. Да, она мечтает о том, чтобы вы перестали строить из себя вот этого вот лисивого. в общем обладателя лисиного характера. да, Возможно, вы хитрите с этой женщиной, и она это считывает каким-то образом. Не знаю. Но здесь вот такой вариант. Карта медведь. Она ждет вашего страстного проявления. Она знает, что вы медведь. Настоящий медведь, настоящий император, может быть. Потому что здесь в картах Ленорман энергетика медведя – это энергетика главного мужчины. да, Такого защитника, страстного ощущение мужского вот этого вот нутра. И что она еще хотела бы? Она хотела бы свиданий и красивых подарков от вас. Карта букет. Также я вижу, что эта женщина по карте луна и букет вас очень сильно наполняет на энергетическом уровне даже за счет своих внешних данных потому что она вам безумно нравится здесь энергетика четвертого варианта очень красиво вы будете наводить эти мосты с этим человеком почему вы не общаетесь до сих пор я не знаю, это ваши уже там дела, ребят но вы будете писать эти письма Начнете с переписки скорее всего. Я вам желаю счастья и успехов. И считаю, что то время, которое вы теряете на ваши глупости. Ну, те, кто не общается, я имею в виду, блокируют друг друга. Мне очень часто пишут мужчины, что ну там так или иначе, произошел конфликт, либо недопонимание, и женщины блокируют их. Я хочу сказать, что, возможно, вам не вдомек, но женщина не не станет первое блокировать мужчину только потому что ей так захотелось. Скорее всего, вы ее чем-то обидели. Постарайтесь войти в положение женщины, и тогда вы увидите, как легко и быстро у вас разрешаться а, те или иные вопросы. Постарайтесь просто поговорить. А, да, бывают женщины разные, я согласна, бывают такие женщины, что там не то что разговаривать, там даже не хочется... Здравствуйте сказать, понимаете? Я понимаю вас очень хорошо, но мы ж не о таких женщинах здесь смотрим, правда? Вообще, я считаю, что на моем канале здесь собрались самые лучшие представители мужского, во-первых, мужского... Вообще, мне сегодня что-то не могу никак слова подобрать. Возможно, потому что весна на улице, да. Мужского царства, скажем так, и женского царства, да, самые лучшие, самые преданные зрители, самые любимые мои подписчики, и сказать, что кто-то из вас. Какую-то недостойную женщину выбрал, я, конечно же, такого никогда в жизни не скажу. Хотя бывают расклады единичные, когда я вижу, что там женщина ведет себя ну, совсем неадекватно. Но здесь, ребят, здесь другая ситуация. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы друг другу, лучше сразу их решать. На раскладах мы смотрим тайные там мысли, чувства, понятное дело. Но если у вас небольшой конфликт, лучше не допускайте игнора, потому что игнор – это, ну, это не алло. В общем, ваши мечты будут исполняться. Тот срок, который мы сегодня с вами смотрели, которого вы сами для себя, каждый из вас проговаривал. Видите, карта звезды на обороте. И карта ребенок, новые мечты. Особенно у тех, кто, у кого новые отношения. Вот этот расклад, первый, второй, третий, четвертый вариант, здесь а, проигрывалось много энергетики отношений, отношений которые может быть и были когда-то да давно но они были как новые отношения здесь новизна здесь отношения которые не 5 не 25 лет а именно те которые вот недавно вы почувствовали себя на волне эйфории вот для этих отношений вот эти четыре варианта очень хорошо проиграется я ребята очень рада была с вами еще раз встретиться на вашей новой теме которую вы запросили Пишите дальше, комментируйте, обязательно ставьте лайки, репостите это видео. Я вас всех обнимаю, желаю вам счастливого мая и прекрасного начала лета, кто меня будет смотреть чуть позднее. И всем вам передаю огромный-огромный свой женский привет. И всех одариваю светом, светом радости и счастья, которое вам поможет найти друг дружку в этом царстве холода. Почему холода, говорю? Ну, потому что люди пытаются негативить. Но ну, а мы с вами будем только позитивить на канале Второй Лен". Договорились. Всего доброго. Жду вас и жду ваших тем. Всего доброго. Пока.